Сегодня я нахожусь на очень интересном мероприятии, конференции. Выступает Кьюл Нордстром. Это ведущий мыслитель в области футуризма. Рассказывает нам про будущее. И мне очень нравится быть в этой аудитории по трем причинам. Первая причина, конечно, его идеи, они нестандартные. Чувствуется, что они базируются на таких фундаментальных, глубоких идеях, которые находят такой положительный отзыв в моей душе,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 Приятно находиться среди этих людей. Ну и третье, конечно, приятно то, что все это происходит в Украине, то, что в Украине можно собирать полные залы, тут видно 300-400-500 человек интересуются этой темой, и приходят, и я очень надеюсь, что эти мысли и идеи будут активно жить в нашем обществе, помогать развивать украинский капитализм.